Метафизическое путешествие. Жрецы и жертвы их с несчастной думой. Из тайн телесных нижут небеса. За жизнь дремучую, за жизнь угрюмую. Не потеряют души, голоса. Пускаясь в странстве, ребенок маленький. Один пытается извлечь на свет и юность пылкую, цветочек аленький и чарование двух тысяч лет. Кто знает, где ему удача выпадет, и он взволнованный сожмет в руке все войны прежние, убийства дикие и возрождения. В немой тоске. Как по экватору планеты солнечной Рассыпет, медленно раскрыв ладонь, За сладкой трапезой порою полничной Не обжигающий седой огонь. И как по веточкам жучок воинственный, Взирая искоса, взбирается, Жрецы на полочке. Загонят истину, ее от первого узнав лица. Слова без буковок Волшебной повести Роятся в памяти, Кружат весь мир. Горит трехмерное Пространство совести, Во тьму доносится Его эфир.